Так, запись пошла, да, раз, два, три. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонануэн, и сейчас я вам готов представить обзор карты ПД для Майнкрафта. Создана была командой SG Team. Вот. Поиграв в эту карту, у меня появились, если честно, неординарные чувства, да? Блять, или как там это называется? В общем, они являются противоречивыми. А сейчас я вам обо всем и расскажу. Ну а перед началом ролика я бы хотел вас попросить подписаться и поставить лайк, да? Перейти в наш дискорд сервер, мы там сидим с подписчиками и общаемся. Вот. А ты что, еще не подписан? Так сделаю красную кнопку подписаться серой и оставайся тут э, на подольше, да? К слову, 50% смотрят меня без подписки, и это какой-то бан. Поиграв в эту карту, как я уже говорил, у меня появились противоречивые чувства. Перейдем к плюсам и минусам. Плюсы. Атмосфера. Играя в эту карту, я действительно чувствовал себя в игре по ид 2. Функционал практически такой же, как и в игре. Надо боевать охранников, полицейских, сил специального назначения. Нельзя убивать гражданских, за них снимают деньги. Названия уровней сложности, такие же, как и в игре. Поправьте меня в комментах, если я не прав. Перки. Оружие с руками. Система подачи транспорта и отбытия, враги, музыка, все на хорошем уровне. Почему же не на отличном? Узнаете. Над всем этим старался госкир. Проработанные постройки. Хотя это можно было бы и отнести к пункту атмосфера, я решил вынести это. Постройки мне очень сильно понравились, и были наполнены и очень проработаны. Над этим всем постарался строитель Соль. Перки. Да, я упоминал, это в пункте атмосфера, но я решил тоже вынести это. Вообще, по сути, все можно вынести в отдельные подпунктики. Оптимизация. Во время игры у меня было максимум 10-15 миллисекунд в 20 тиков. А это очень даже хорошо по сравнению с другими картами, да? Но несмотря на все плюсы, и есть и минусы. Я стараюсь быть объективен, и в некоторых моментах, а может и нет, субъективен. Поймите, я не профессиональный критик, и ко всему могу относиться с субъективщиной. Ладно, перейдем к минусам. Сложность. Играя на нормальном уровне сложности, на первом ограблении меня обосрали со всех сторон. Врагов было настолько много, что я даже не справлялся с их натиском. Но вы скажете, ты ГЛЭК? Карта кооперативная, ты шо, дядя? А вот нет, в описании карты написано, карта на э, 1-4 игроков. Непроработанность оружия. При перезарядке я мог опустить оружие и продолжить э, звуки... Точнее, блять, что? Непроработанность оружия. При перезарядке я мог опустить оружие и продолжали звуки перезарядки. Нет эффекта стрельбы. Хотя бы дымка какого-то, ну, не знаю, да. Но это лишь версия 0.1, можно сказать альфа. Возможно, я не все доказал. Блять, что доказал? Ты сука. Но это лишь версия 0.1, можно сказать альфа. Возможно, я не все досказал, и вы можете также выразить свое мнение в комментариях. Все равно спасибо SG Team, что радуете нас своими картами. Играть приятно, но не всегда. В случае с этой картой. В общем, ждем патч и нововведение. А с вами был Бананоан. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и присоединяйтесь в наш дискорд сервер. Всем удачи, всем пока.